Здравствуйте! Сегодня мне необходимо перемолотить этот виноград или можно так сказать выдавить из него сок. После просмотра этого видео каждый сможет ускорить процесс выдавки сока из виноградных ягод. Для ускорения этого процесса мы берем перфоратор или дрель и вот такая насадка для размешивания раствора. И сейчас мы ускорим этот процесс в разы, чем вручную. Вручную это и на руки, а вот с таким приспособлением это очень быстро подается. Сперва только вращение делаем, чтобы оно шло вовнутрь, давило, а не наружу. Потому что когда сделаем наружу, то будет выдавливать у нас вот эти грусти винограда, и ягода будет вылетать из данной емкости. Засыпал я в такой нержавеющий бак 2,5 ведра, и сейчас будем его размельтешать. Итак, приступаю. Видим, отделение гребней сразу идет Гребни эти сразу удаляем. Хорошо они здесь собираются, эти гребни. И мы их вот так за каждым разом удаляем. В основном остаются одни ягоды. Гребни все вот так собираются, что очень быстро и удобно ускоряет этот процесс давки ягод винограда. И теперь делаем вращение миксера в другую сторону. При этом косточки винограда не дробятся, они остаются целые. Тоже вынимаем эти гребни. Итак, за 4-5 этапов, 2,5 ведра, буквально за 2-3 минуты, эта ягода винограда будет раздроблена. С нее выдавлен сок таким способом. Давайте ближе глянем. Здесь сок ягоды целый нету. Вся ягода разбита. До свидания.